Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. К сожалению, да. Это и заметка, да, которая стоит, да, то, что там очень припрыгивает. Принято! Контракт на ликвидацию. подтверждена разберитесь с ней счастливый крып <связывая> спасибо над нами вражеский попала Уметьте типа, посадочную да, зону. Цель уничтожена. Хорошая работа. Это что было? Я стою слишком далеко от панели, что он и он он, он упал, что Приближается вражеский солдат. Он стрелял. У меня, меня тут где-то был. Да, вот. Эй, Я иду туда. Ай, Цель обнаружена. Разберитесь с ней. Над нами наша была начинает разбегать. Развив... Я иду туда. Техника противника. Цель уничтожена. теперь не девай! А где там Да, Да, Да, я. Да, я. Да, а! Же, Цель уничтожена. Мир, умер. Внимание, приближается вражеский боевой вертолет. Спийте его и захватите наличные. Я иду туда. Ценота. На крыше опять. Да, напиши. Он летит, давай. Противник! А это не он. Это он. Бегит отсюда, да? А ты куда? здесь. Это кому-нибудь надо, кому надо? внимание, союзник выполняет авиаудар, угу. да, сука, сзади. Блядь. А меточку уже не поставлю. Я уже труп. Слушай, прибай. Слушай, слушай. Слушай, слушай. Слушай, слушай. Слушай, слушай. Слушай, На крыше сюда. Приближается вражеский солдат. Отмечаю ящик снабжения. Захватите его. операции. Да че ты кодак? Противник высаживается в районе операции. Зерно команда противника не расслабляй я не знаю на ваших серверах да ну как так-то no, только ты один короче говоришь да и все больше никто почему ну, как бы не знаю, ты молчал. Да я только сел, курил. А, привет. Здорово, здорово. Очень. За всю ночь только выговорящие. Нормально? Бывает, норм. Да я сейчас топчик взял один. Ну, правда, малолетку там убили какого-то. Считать научись. Настройе от давай, отними убивай. от четырех три. Блин, где видел? Стреляй давай. Он убежал. Тла Пуха. Вот от тебя убежал. Так это ты взрёшь? Он врет кого он не увидел. Я вам замасил. Не-не. Ну не. он сейчас нокнуть. Раз, жмок. Что умрешь? Сковородки поебалы. Ай, блядь, я бля. наверное, точно, блядь, не играл в этом дерьмище. Заткни ебал. Иди нас кенюхай. Да прав, что он заебал пиздец. А да кому восьмерку? Две восьмерки. Две... Две восьмерки. Ага. Ты где-то на ну, золотую жилу нахмустишь? Ну есть? Ну, две пока есть. А вот кидаю восьмерку. Валя. Ребят, пятерка патронов есть Отлично Тридцать штук хотя. Второй только поехал? за дропом? ребята, здесь бродик третий оставил каску взял. а вы ебал убейте его здесь один, он один по-другому один там вот бот утаат его Э, такое? Штак, что такое? так что Да, да, да. Микроузик. У них еще тем более. Ну, в принципе, мне хватит. Привет. Вот. Ой, ой, ой. нет играйте играется пацаны да читать ладки смысл, смысл игры вообще нету сдохни читер баный сложил его я Бот, вот бот бот, да, да. да сверху-то нас не бот убил. вот вас убил учитель этот я его убил, но а, тренер, который, а да? будет а да работать до да? она... Ого! <свят> Рядом запустили. ещё один, ещё один уходи, уходи, уходи, люди а, блядь, как там? Не. так что ли? где вижу а, его Ох, ни хуя. А. <звук> <Аккуратно. звук> <моей> горе сверху. <звук> Ну да нет, позиции ебанут. Да, Смерок нету. Все, поедем? Да, да погнали. погнали. Так. Один он там интересно, Я на этого поеду. Двое, двое, двое. там. он. Так что... А он на дропе, на том, где мы были. Вот он, on, on. Катаются. Не. Не задерживайтесь! Или по пиказону Вон едет. По полю. Я вижу. Встал. Все пусть мило. У меня да, аптечек нет. С дропом. Он. Уезжает. Я знаю. У, тут фига чье есть. Нормально. Че, зона? Зона, зона, зона и. А зона там вроде не кусается, да, вроде еще. Да как не кусается? Третья. Да третья тоже не так. Так себе. Чуть-чуть. Сейчас тут вот это самое. грабанул Кто-то грыбанул. Вот четвертая, да, будет пиздец кусаться. Давай эпично запишем, разобьешься. Не. <свят> Спасибо. Не хочу, у меня ой, амик есть. Кого амит у тебя есть? Авик есть. Сейчас всех нак... буду наказывать. Сейчас еще у кого-то авик будет. Нормально все Полно Тише-тише, угу, прям подожди секунду Автобус за тоже один был, видел? Третий. Вот, mm. да, там. Зеленый автобус был, там. Вот. Это вот. Да-да, вот, точно. Скайдёт. Угу. Почему? Он Мне чувствует. Это... Не, он чувствует себя просто. У него читец. Ага, читер. Видел тебя через стену. Сто убили, интересно. что он там таких ладно. это вот, вот, вот, возле вот, вот, тут вот, Там вот Повелись. <свят> Не <падает. Я> <свят> <русский>. <свят> Красиво, красиво развел. Ой, второй тоже. Благи папочка. Хочешь, это, это по-моему? найти не можешь? Он мой домик занял. Вот, сволочь. Сука. Доказано читать. Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи!